Мы не могли не взять интервью у Ицхака Пентосевича. <гас> Прилетел буквально на несколько дней в Россию супер бизнес-тренер автор нескольких книг одна из которых это вот была действует действует да? первая на книга да. чем евреи отличаются от обычных предпринимателей ну еврей предприниматель или предприниматель предприниматель я думаю что ничем я думаю что еврей предприниматель это синоним слово «синонима». чем отличается ничем вот Движняк, движняк, делаю движняк. Движ, да. постоянный движ, вот эта инициатива, не, не стоят на месте, двигаться, это вот. У тебя есть собственная какая-то техника по постановке целей. Да. да Что-то ты, ты рассказываешь ребятам, расскажи в трех словах, в чем она заключается. У человека на, на плечах есть уникальный компьютер, мозг. Это уникальнейший компьютер, круче которого в этом мире нет. То есть этот компьютер, он создает мир вообще. И цель это как в GPS вбить адрес. Да. Теперь мозг, он же неоднородный. однородный, в мозге есть там левое полушарие, правое полушарие, перифронтальная кора, там куча всяких отделов Значит цель надо вбивать так, чтобы все отделы поняли куда ехать То есть она должна быть четкой и понятной Для всех отделов, причем каждый отдел работает на своем языке, вот это удивительная вещь Нормальный человек, он боится вбить большой адрес Да а почему он боится А это мозг его пугает потому что на самом деле будущего не знает никто у меня есть один клиент движение в неизвестность будущее это неизвестность да у меня есть один клиент он был у меня на тренинге когда-то лет семь назад и он когда понял как работает мозг я ему все объяснил рассказал но ну, не в группе а это мой тренинг создатель игры с огнехождением там где люди в конце ходят по углам я говорю вот вы видите сами что все что вы знали о мире не работает да вы всю жизнь знали что нельзя ходить по углам вы идете и он рассказывает, он сейчас там мультимиллионер, он говорит, вот я сидел у тебя на тренинге тогда, у меня не было ни эти денег. И я думал, какую же цель поставить? Какую цель? Или миллион или миллиард? И он говорит, Я сидел и думал, или миллион или миллиард долларов. И потом я думал, какая разница? Что миллион для меня нереально? Что миллиард для меня нереально? Это просто для меня виртуальная реальность. Так я лучше поставлю миллиард? Да. Потому что по дороге к миллиарду будет миллион, значит, угу. он поставил цель миллиард. Через три года у него было 800 миллионов долларов. 800 миллионов долларов официально, потом он почти все потерял, сейчас у него жалких там осталось 50 миллионов, он живет в Монако, страдает. Но ты понимаешь, это конкретный, конкретнейший пример. Так, нужно так сделать, чтобы в этой цели, которую ты рационально поставил, Печаталось удовольствие и страх, наоборот, страх нужно, чтобы он тебя гнал к этой цели. Как это делается? Нужно создать, так как цели — это виртуальная реальность, нужно создать рекламный ролик, в котором ты будешь... Э, вначале берешь удовольствие, и ты представляешь, что я достиг свою цель, и делаешь рекламный клип, где ты в главной роли получаешь, дети, кайф от того, что ты достиг эту цели. И у тебя эмоциональная сфера заряжается на эту морковку спереди. Это называется «морковка спереди». Что вообще, вот сплю и вижу, как я вот достигну этой цели, я кайфовать буду уже так, что просто, ну, дальше не. То есть ты ее можешь в голове воспроизвести, да, и представить, что как будто ты ее уже достиг. Да, и нужно, чтобы твой мозг понял, что самое большое удовольствие в жизни там. Да. И тогда он начинает тебя на уровне, даже когда ты устал, даже когда ты там не осознаешь, что ты делаешь, но твой мозг тебя все время тянет к этому удовольствию. Но нужно ему его придумать, как... Рекламодателя, как рекламщики продают товар Они нам показывают: иди туда, там будет кайф, посмотри, вот такие, вот ресторан, посмотри, где там женщины сидят. Там нету этих женщин, это актриса. Но они показывают в рекламе, что какую-то телку, которую они заденет, да. и у человека в голове впечатывается ресторан, девушки, красивая еда, свечи, там все. И тут же, ну и так далее. То есть, нужно такой же ролик сделать себе только насчет своей цели. Как себя пугать? Человеку нужно создать огромный внутри рычаг, рычаг такой боли, да, что вот я больше не могу жить так, как я живу, я не хочу терять ни одной секунды времени. То есть нужно себя испугать, что вот те действия, которые меня не ведут к цели, я их ненавижу, мне больно просто терять свою жизнь пустую. Если ты так переформатировал свой мозг, тогда у тебя внутри прям реактивный двигатель эмоциональный. Знаешь, Тут хочу… А тут боюсь. Нет. Вот я, например, мне, для меня страдание терять время, просто реальное страдание, да. понимаешь? Как вот избавиться от страха неудач? Неудач вообще не существует, вообще не существует, просто их тупо нету, бояться нечего, парни, будет э, не получение результата. Но ну, есть в жизни две главных вещи, да. одна вещь называется наука достижения, умение достигать. Умение ставить цели, достигать цели, совершать сделки – это все наука, это все конкретное как бы, программное обеспечение. А вторая вещь – это искусство наслаждения, умение кайфовать, радоваться. там все. Это, это отдельная тема. И обычно люди, которые умеют достигать, не умеют кайфовать. Те, кто умеют кайфовать, не умеют достигать. А я считаю, что у человека должны быть все программы, как, бы, как в компьютер мы ставим программы хорошие, Также постоянно в голову все надо классные программы. Скажи, пожалуйста, вот полезные привычки, как их формировать, потому что для каждого предпринимателя это важно. Я могу так сказать, что у меня есть единственный в жизни как бы ключ ко всему, это я научился правильно читать. У меня образование спортинтернат, то есть считаю, что нет образования, у нас шестого класса в спортинтернате считалось позором иметь тетрадь. То есть у меня реально нет образования. Но из-за того, что я научился уже в возрасте за 30 лет правильно читать книги, из книг вытаскивать знания и вставлять себе в голову, то дальше для меня уже вот, ну, нет никаких сложностей, я могу узнать все, что угодно. Сколько да. ты книг э, прочитал? Так, Я могу сказать, сколько книг я изучил. Изучила всего лишь где-то книг 40. Да. Всего. Потому что читать книги не помогает. Читать книги помогает, вот ты просто просматриваешь, найти хорошую. А потом нужно взять хорошую и вставить ее себе в голову. И это тотальная читка. Посоветую какие-нибудь, ну там, я не знаю, три книги, которые, которые могут реально что-то поменять. В зависимости от цели. Дональд Трамп начинает свою книгу с эпиграфа. Он говорит, меня мама всегда учила. Вери в Бога и будь честен с собой. Первое, получить удачу, это идет от Бога. Второе, найди того человека, который достигает твоей цели и начни у него учиться. И третье, начни изучать каких-то экспертов-исследователей, которые эту тему исследуют. Все, вот это вот, так подбираются книги.